Друзья, и вот настал тот момент, мы снова в клинике 32, ведущий сотрудник клиники пройдет сейчас лично проверку персональным тестом на антитилак ковид. Это персональный набор, в него входит все необходимое для того, чтобы провести тестирование, и за 15 минут мы с вами увидим результат. Это одни из самых точных тестов, которые есть на сегодня. Терпение в глазах Эвилани сменяется ожиданием. Что вы чувствуете, Вилань? Пока еще ничего. Пока еще ничего не чувствует Илания. А вы относитесь к поколению X, Y или Z? Ясно. Подождать нужно 15 минут. 15 минут, да. Но мы видим с вами, как процесс идет в режиме реального времени. Вы видите, что полоски поднимаются. Всего есть три варианта. Разверни, пожалуйста, коробочку ко мне лицом. И разверни ко мне лицом. Да. Это коммерциальная информация. Согласен. Вот у нас варианты ответов. Вы видите? отрицательный тест, когда у нас полоска на уровне С, индикация антител на, когда полоска на уровне специальных маркировок, и здесь они тоже есть, и их может быть либо отрицательный вариант, либо положительный вариант. <свист> сам Зевс. сейчас наблюдает за нашим процессом. И не все будет хорошо, не переживайте. Девочки, они такие эмоционально нестабильные. Так, ну что у нас, посмотрим с тестом. Так, но ну я вижу результат, на мой взгляд, достаточно очевидный, показывающий, что тест... Отрицательный. Вилагин. Тест отрицательный. У вас все еще впереди. <свечес> ну что, вы чувствуете облегчение или наоборот? Я на Друзья, ну вот вы увидели принцип действия теста. Он максимально прост. Результат даже меньше, чем за 15 минут. Эффективность, которую декларирует производители данного теста составляет порядка 98 процентов что является достаточно хорошим результатом срок годности теста до 2022 года то есть мы могли бы им воспользоваться еще в течение двух лет вот так что и самое главное что при этом не нужно никуда ходить не нужно стоять в очередях, не нужно подвергаться риску. А вы делаете все это прямо дома или в клинике. Все, пока, друзья.